Фейсбук-группа «Позвоночник Струна Жизни» представляет Александр Санаров – специалист по восстановлению позвоночника, создавший авторскую гимнастику для восстановления спортсменов, которые пользуется сегодня во всем мире. Александр Санаров – остеопат, костоправ, заслуженный тренер по строению тела, культуризму или бодибилдингу, давший миру нескольких чемпионов, в том числе и одного чемпиона мира. Мастер спорта по борьбе самбо. Когда-то на соревнованиях он повредил себе позвоночник и колени. Колени после этого выскакивали из суставов даже при ходьбе. Приходилось вставлять их на место самостоятельно, чтобы можно было ходить. Очень болезненная процедура. И спорта, конечно, был списан на инвалидность. Это и стало стимулом создания восстановительной гимнастики, благодаря которой он сам теперь в прекрасной спортивной форме. И сегодня уже тысячи людей сумели восстановить себя и передают эти знания дальше. Эта методика дает возможность избежать операций. Уходят боли в спине, шее, исчезают межпозвоночные грыжи. Это подтверждено результатами очень многих людей, которые вы тоже можете найти в этой группе «Позвоночник в жизни» в Facebook. Благодаря этой методике также нормализуется энергетический потенциал нашего организма и мы начинаем наконец-то жить по-настоящему. Где же можно получить эти знания? В ближайшее время непосредственно от мастера. Итак, 9 ноября Александр Санаров будет в Киеве. Записаться на семинар, а также на личный прием можно по этому телефону. 15 ноября Испания, Таревьеха. Семинар практика «Позвоночник, сторона жизни». 16 ноября можно записаться на личный прием. 17 ноября Аликанты. 22 ноября Висбаден, Германия. 25 ноября Франкфурт, 26 ноября, с 27 по 29 ноября будет Греция, Солоники, большой семинар, торопитесь записаться, как на семинар, так и на личный прием. 30 ноября опять Германия, Дортмунд, со 2 по 8 декабря это будет Гамбург, 9 декабря Прага, 12 декабря Висбаден, и с 18 по 22 планируется снова Испания, города пока только Аликанты и Таревьеха. Даты будут еще уточняться. Дальнейшее передвижение Александра Сонарова вы сможете отслеживать, присоединившись к группе «Позвоночник струна жизни» в Facebook. Стоимость практических семинаров 20 евро. Стоимость личного приема отговаривается индивидуально с организаторами. Их координаты вы найдете в прилагаемом тексте.